Всем здравствуйте! Сегодня была бомбежка ночью. Много очень страшно. Много очень страшно. Я отказываюсь от слов, которые писала в интернете ранее до этих событий, до начала войны, текущей в 1922 году, потому что эти слова могли стать приглашением. Это было еще недавно, я шла по улице, допустим, две женщины впереди меня идут и лет тридцать, одна другой говорит, а вот этот вот П, молодец. У нас было другое мнение о, о Востоке в принципе. Если кто-то продолжает поддерживать ту сторону, я полагаю, эти люди не находятся в городах, где вот это вот происходит. Они не испытывают этот страх, когда ты не знаешь, сейчас в тебя влетит или не в тебя. Они просто не внутри. Я... В такой ситуации спрашиваешь, что делать, не знаешь, что делать. Вот на уровне информации хотя бы починить поломки. На уровне информации пока что бреда-бардак. Это иллюзии. Кто поддерживает это, это иллюзии. И вам не приходило в голову, что в случае с QAnon кто-то сыграл на нас. Просто сыграл. Они должны были рассказать вот это все в 2020 году. Эта дата была предсказана за 80 лет до. Они просто по принципу не можешь бороться возглавь. Они возглавили, хитро ассоциировали. Мы все пищали, когда один президент другому подавал какие-то там знаки. И мы говорили, что это освободительные операции. Один президент сделал страшный долг и обул на всю планету контроль. Он сделал самую плохую работу. Что касается второго, вот смотрите и любуйтесь, называется. Заметьте, как поменялось мнение на 180 градусов. Такое впечатление, что кто-то борется с нашей наивностью. Я писала заявление о бомбежках, что я их запрещаю. Кто-то нарушил мою свободу воли. На канале с, с знаковым названием «Мой голос в космосе» я делаю заявление. Моя свобода воли была нарушена. Я запретила бомбить. Я говорю вслух, эту войну сейчас надо прекращать, и гости с Востока, незваные, должны уйти обратно. Это мой голос в космосе. Если появится желание все-таки продолжать наивно крякать и кого-то обелять позиция Запада была озвучена в фильме Отряд самоубийц. Фильм отмечен также желто-голубой символикой у персонажа на автобусе, на котором они ездят, и мимо дома, которое они проезжали, желто-голубая символика. На страну нападает монстр и главное... Тетка говорит, я запрещаю вам убивать монстра, который делает зло в другой стране, потому что моей стране это выгодно. Так было озвучено в голливудском фильме. Хотите, верьте, хотите, проверьте и переслушайте. Можете переосмыслить иначе, знаете. Свободу мнения никто не отменяла. Что делать, пока на уровне информации у нас билиберда, а что тут сделаешь? Всем надо сказать свое мнение. Всем надо проявить свой голос в космосе. Поддержите комментарием и лайком. До новых встреч!